Отлично. <сум> Супер, я рада тебя видеть у нас. Да, очень -то... Друзья, добрый вечер, кто уже присоединился к нам за три минуты до начала нашего эфира. Я традиционно представлюсь. Меня зовут Алена Жупикова. являюсь создателем и идейным вдохновителем компании «Экогрупп». Очень рада, что, несмотря на отпуск на прошлой неделе, моя коллега Лана очень успешно меня заменила. И мы продолжали выходить в эфир и поддерживать вас самыми передовыми и самыми крутыми инсайтами клиентского опыта, потому что мы вместе с вами хотим сделать революцию в сервисе и найти, наконец-то, тот самый код идеал реального первоклассного сервиса, который сможем внедрить в нашей компании с учетом той новой реальности, в которой мы сегодня находимся. Я хочу представить нашего гостя сегодня, Андрея Милиневски. Мы знакомы с ним, если я не ошибаюсь, или с первого, или со второго Customer Experience Management конференции. Сегодня Андрей является тоже основателем и управляющим директором консалтинговой компании Six Design. Но когда ты входил в эту отрасль, в эту сферу, по-моему, о CX еще никто не знал, а тем более о CX Design, да? Вот. Хотелось бы поговорить с тобой сегодня а, о том, как все-таки эволюция переживает эм, эволюция переживает клиента после карантина и сейчас, в период кризиса, какую эволюцию переживает клиент. Что ты можешь отметить? Расскажи, что ты видишь, и мы искренне будем услышать, рады услышать твои ответы. Здорово, круто. Огромное спасибо, Алена. И я готов, готов рассказывать. Uh, первый вопрос, все-таки, как, как, как назовем, как, какой будет? Да, вот мы с него mm -hmm. и начнем. Давай, uh -huh, для, uh -huh. какую вот реально эволюцию сейчас переживает клиент uh -huh. после карантина и в период кризиса, в котором мы сейчас оказались. Да? Uh -huh. Я хочу говорить как, как ученый, как дизайнер, который говорит только о том, что видел, а не предполагает. Так что буду рассказывать об историях. В принципе, получается, что у меня свидетельства, как ни странно, противоречивые на эту тему. Есть свидетельства, которые говорят, да, что-то меняется. Вот пример. Я работаю с одним из инкубаторов в Украине, который работает со стартапами. И один из, один из стартапов предлагал продукт, некий специальный санитайзер. Не такой, как сейчас принято, не такой, как обычно. Назовем его инновационным санитайзером. Они вообще-то этот проект начали еще в прошлом году, не зная ни о чем. Не зная ни о чем. Естественно, когда что-то началось, когда что-то началось, Тогда они сказали, «Боже, боже, боже мой, мы же теперь востребованы как нельзя, больше и как это... Все, все очень резко, я просто заметил эту динамику, изменение динамики в самой команде и вообще интерес к стартапу со стороны инкубатора, потенциальных инвесторов и всех, и всех, и всех остальных. И все, все теперь поменялось. Мы теперь верим в вас. Не нужно делать никакого customer development не нужно тестировать никакие гипотезы, никакого исследования. Вперед! Давайте просто выпускаем когда вы можете это выпустить немножко утрируя но действительно все очень сильно поменялось mm. получается что как они попали как раз в, в то что то что хочет рынок а Сейчас. что делать тем кто не производит санитайзеры, вот. и не инновационные, вот. не дни вот. не технологичные да, обычные. Да. Вот я хочу от этого экстремума собственно говоря двигаться к чему-то другому Um, опять же, сравнивая с другими какими-то стартапами, некоторые коллеги на них завистью такой смотрели, говорили, ну, да, а, вот, а, как, а мы, а как же мы? И um, точно в следующей волне счастливчиков да, были все те стартапы, которые так или иначе были связаны с Дигиталом. Вот следующий пример, digital art, к примеру тоже, как это, стартуя проекты до карантина, до кризиса и вообще до всего, я слыхал, многие спрашивали их, особенно со стороны касдева, задавали кастомер development, задавали вопросы из области желаемости клиентам. Вот эта самая модная область desirability. Говорили им, ой, ну знаете, digital арт а что это? А вообще, а разве кто-то покупает арт digital? Все же можно скопировать, а что там, картинку загуглил, загрузил что разве нужно что-то покупать, и они долго говорят, вы понимаете, дело в том, что там работа тоже имеет ценность и прочее, прочее, прочее. Когда люди перестали перемещаться, и все остальное произошло, что мы с вами знаем, тоже интерес вырос очень-очень большой, очень сильно вырос как их продукту. Получается, что эти ограничения да, для них сыграли, сыграли на руку. Если честно, вот я же обещал говорить как дизайнер, как ученый, как исследователь, я увидел ограничения, остановку только в тех командах или только в тех проектах, которые были связаны только с физическим пространством. Только и только. Мы, продолжая историю, я думаю, что это всегда приятнее. Я так понимаю, речь Финтак... идет о ресторанах, о спортзалах, о кинотеатрах, те, которые физически а. оказывали свою услугу в точках. Я, я что-то видел такого как клиент, но как, как дизайнер, например, с одной большой, очень модной фэшн ритейл сети мы планировали делать проект. И запланировали, даже уже практически стартовали. И, естественно, когда началось, да, с дня, какой там было, 12 марта или 13 марта? 16, 16 Сегодня марта. мы тоже вспоминали эту дату. Эту дату, да. Да, с дня X мы поговорили и пришли к тому, что, наверное, нет смысла сейчас, потому что да, нет физической доступности. И что я знаю, что вообще-то они огромные супермолодцы, Потому что у них вообще-то диджитал был, но не было такого акцента на диджитале, на, на e коммерсе, и они очень круто продвинулись. Немножко жаль, что они продвинулись без дизайн-мышления, без сервис-дизайна и всего остального, с одной стороны. А с другой стороны, я страшно рад, получается, что когда такой импульс огромный у бизнеса, у заказчика, то как бы... В общем, команда эти получает достаточно ресурсов, и все продвигается гораздо скорее. Так что, даже те, кто были в физикале, и, казалось бы, в фэшн, особенно такой фэшн, где мы, мы все так или иначе одежду покупаем да, uh -huh. в интернет, и с более или менее, большим или меньшим успехом никто, в принципе, под вопрос отрасли не ставит, и коммерс, и фэшн. Сейчас до сих пор, насколько известно, самая большая в Украине доля именно фэшн и коммерса. Но, тем не менее, есть некоторые сегменты, это как раз был тот сегмент, я не могу в большей подробности уйти. Тот сегмент, где им казалось до начала всех этих событий, что наши покупатели не будут в интернете. Вы знаете, у нас вот такие покупатели, они их очень хорошо описывали. Один, два, три, четыре, пять. Пятый какой-то признак. Они не будут, они только... А оказалось, во-первых, будут во-вторых, был такой, я не делаю из этого сейчас системы, для этого именно сегмента, но есть такой evidence, есть такие свидетельства, доказательства того, что многие стали покупать больше. И я когда говорил с маркетологами этого ритейлера, они говорят, знаете, мы вообще-то, мы же научно, мы теперь подходим, мы спрашиваем, мы какие-то проводим ad небольшие интервью прямо в магазине после покупки и говорим, а вот, вот как вы сегодня к нам зашли, какой был повод и так далее. Знаете, сидишь дома, все кругом такая тоска. Ну нужно же как-то себя порадовать. И вот я отправилась, и вот я отправился. Я очень позитивный. Я обещаю, я думаю, на самом деле говорят, думаю о... О тех случаях, когда это привело к какому-то такому кризису, пока не вспомню, пока не придумал. Но буду продолжать думать об этом вопросе. Может быть, если вот эти первые 6-7 минут, минут разговора подытожить, точно видел, говоря о бизнесе как о клиенте, точно видел в бизнесе, что почти у всех был некоторый такой период шока, у кого-то короче, у кого-то длиннее, в зависимости от, да. А, и потом был выход из этого шока тоже в зависимости от того. Можно было как это, просто на этой волне двигаться и сделать что-то огромное, что-то поменять или уходить во что-то другое. Вы знаете, вот когда говорил сейчас, вспомнил как раз историю, один из бизнесов, с которыми работаем, это тоже, я с ними познакомился как раз в теме стартапинга, они рассказали, что они свой бизнес текущий вообще-то почти остановили. И это бизнес, связанный с ивентами. Связанный с ивентами. Знакомая тема. Знакомая тема. Вы знаете лучше, чем я, что происходило в ивентах и в каких разных ивент, областях ивента. Они были в той, в которой они не придумали, как уйти в диджитал. Скажем так, допустим, что это даже невозможно там в той области. Невозможно. Мы, знаешь, мы буквально тоже сегодня ага. закончили писать материал потому как карантин коснулся действительно ивент-отраса. Uh -huh. И помимо наших практических там, вещей, которые мы делали в разрезе там, сначала сопротивления, а потом адаптации uh -huh. к тому, где мы оказались, uh -huh. мы наблюдаем, как глобальные большие игроки очень по-разному себя ведут. Кто-то перестроился и ушел в онлайн, а кто-то, например, такие как Nordic Business Forum, они для себя принципиально решили, Решили, что uh -huh. uh, у них нетворкинг uh – -huh. это самая важная составляющая личные контакты, взаимодействия с аудиторией, с инвесторами, с бизнесменами. Uh, это самая главная фишка мероприятий, поэтому они ушли, например, в 2021 год. Burning Man тоже перенесся, безусловно, в 2021 ну, да. год. Да. Но если да. говорить там про музыкальный uh -huh. фестиваль, такой как Tomorrowland, было очень удивительно, все считали, что это тусовка, это нужно ощутить среду, это нужно быть вот, э, слышать этот звук, видеть передачу вот этих вот там цветовых ярких решений, которые были реализованы, и насколько было... Очень удивительно и восхитительно, я бы даже сказала, бы наблюдать за тем, как Tomorrowland полностью оцифровали весь фестиваль и дали возможность всему миру его смотреть, и разработчиками интерактивных сцен абсолютно все было отрисовано, софиты, фермы. Люди uh -huh. даже в, за... в, этот... в пространстве танцующие, это делали разработчики компьютерных игр, по-моему, Fortnite игра такая uh -huh. называется, но uh -huh. очень, кру... очень крутая была такая, знаешь, ну, переход из оф в онлайн, посмотрим, как это отобразится в следующем году, когда нам обещают, что мы все-таки сможем уже э полноценно да, встречаться в офлайне в тех привычных для нас э формах. Расскажи вот э, в связи с вот опять-таки с тем э, с той ситуацией, в которой мы uh -huh, оказались, uh -huh. как ты говоришь, клиент там вынужден начал покупать в онлайне. То есть как сегодня определить клиент доволен, клиент лояльный или у клиента реально нет выбора? Но как сегодня? Ты сегодня не сказал, что ты будешь говорить только практическим языком, примерами и кейсами, поэтому расскажи мне, пожалуйста, как сегодня вот выяснить, удовлетворен ли клиент. Можно ли на самом деле вообще измерить удовлетворенность метриками? Я по-прежнему в это верю. Мне кажется, что в этом смысле очень мало что изменилось, в смысле как раз метода. В uh -huh. метода. Если кто-то практиковал этот Promoter Score, и построил и процесс измерения, и процесс изменений. И в тех клиентах, которых я сейчас работаю, и которые это практикуют, я вижу, что они продолжают это делать. Продолжают это делать во всем. Есть, как обычно, по-моему, вот этот самый момент, важный для нас, что не выходя из нашего офиса, как Google сказал, из здания, да, не выходя, мы, мы, естественно, подтягиваем какие-то знания ранние, предыдущие знания, и это мешает, как обычно, и получается, какие мы видели ситуации, когда клиент вообще-то настроился в свое время и проводит исследования, и проводит исследования исследование лояльности, исследования отношение клиента удовлетворенности клиента проводит их и количественные НПС СИСА СИСАТ и и так далее и проводит, проводит и качественные для часто для интерпретации вот того количественного что произошло то есть это такой микс глубинные интервью и так далее и тому подобное вот так вот интересный момент связанный с карантином и и всем остальным получилось что вот тогда когда сама система настраивалась клиенты, это, это, происходил этот переход, изменение представления о том, а что же на самом деле наши клиенты думают. Mm -hmm. и, а что интересно, вот это как раз это новое представление, которое и появилось в связи с качественным количественным исследованием, принято было уже как как-то общая вера, да, религия в компании. И вот теперь реальность изменилась, мы получаем новые данные из NPS или CSI, смотрим, и интерпретируем их с точки зрения вот того нашего прошлого знания. Mm -hmm. Получается, что как мы, мы любим повторять, что мы живем в эпоху изменений, на постоянной речь, это изменения и все такое прочее, а вот, вот, вот это изменение было похоже в каком-то смысле на disruption, и с моей точки зрения это показывает, как вообще-то, особенно крупный бизнес, я с удовольствием перейду сейчас к разговору о крупном бизнесе, все-таки как крупный бизнес реагирует на disruption. Классически. Мы не верим в него. Это не с нами. Это нас не дизраптит, это нам кажется и прочее. Вот такое дизраптивое изменение. Мы заметили, что клиент еще достаточно долго, можно так сказать, месяцы, стремился интерпретировать данные, исходя из прошлого какого-то знания. Что помогло? Что помогло. Когда они опять вышли к клиенту, кстати говоря, они выходили не в физической форме, это затруднено, хотя есть ритайл сети, есть сеть обслуживание э, в виде звонков, звонков банального рекрутинга э, через Viber э, или с помощью своего колл-центра и проведения глубинок. Вот тогда получилось, что они смогли понять за, заново свои данные. Так что в этой истории я увидел две истории. Одна, все-таки вот наша, как это, даже наша вера в клиентоориентированность, как оказывается, или работа клиентоориентированности может стать новой, скажем так, такой, неподтвержденной религией, догмой, которая опасна. А второе, то, что контакт возобновляет это. И знаете, какие были сомнения перед проведением этих глубинок? Вообще-то, повод для глубинок этих мы нашли другой. Не интерпретация данных, мы подозревали, что данные неправильные, Повод был другой, создание нового продукта, нового любопозишн. Но мы вшили туда некоторые вопросы. Так вот, было очень много сомнений у команды. Они говорили, ой, вы же понимаете, наша аудитория, она совсем не диджитальная. Мы вот такой провайдер, я не могу, к сожалению, намекать, это большой провайдер, не могу сказать, из какой отрасли. У него около 8 миллионов клиентов в Украине, то есть много, да, много клиентов. Они говорят, ой, ну, в основном, вот те люди, которые с нами соприкасаются, они не диджитальные совсем. А вы говорите, мы им вот звонить будем как-то Зум, да вообще, что вы, что вы, что вы. Оказалось, что за деньги, возможно, почти все. Почти все. Клиенты соглашаются и, и, и, и рекрутируются, и соглашаются на разговор. Конечно, не все готовы, и не, не, всех, не у всех получается. У тех, у кого получается на кнопку, на ссылку какую-то нажать, работает. Но в крайнем случае проводили интервью по телефону, и это работало. Вот. Я тебе расскажу свой опыт. Буквально uh -huh. вчера мы тоже в офисе эту тему обсуждали, при всем при том, что я аналоговый покупатель продуктов питания. Вот мне uh -huh, нужно uh -huh. пощупать, да, и при этом рыночная диджитализация в прямом смысле слова выглядит так. То есть, если раньше мне нужно было обязательно приехать к тому человеку, у которого там я уже 10 лет покупаю овощи, фрукты круглогодично домой, я приезжала, да. прям, uh -huh. перетроги... перетрагивала каждую помидорку, там перенюхивала каждую абрикоску, кладывала себе в пакетике, да, и увозила на машине домой. В период пандемии мы научились работать дигитально с продавцом uh -huh. на рынке. Я отправляю Вайбере заказ, она мне отправляет фото заказа, который она сложила, отправляет водителям машину ко мне домой, бесконтактная доставка фруктов, отправка карточкой как бы средств за. Вот в принципе, да пример изменений, когда мы говорим, что нет, нет, мы люди аналоговые, нам нужно только личный контакт, личное общение, оказывается, что диджитализировать на сегодняшний день можно абсолютно все. Вопрос, насколько ты в это веришь, насколько ты это хочешь к этому прийти. Да, да. А, про метрики ты, uh -huh. в принципе, рассказал. Скажи, пожалуйста, какие еще показатели особен, особенно важны сегодня для измерения клиентского опыта? Есть одна боль боль, как это, боль, боль меня как дизайнера или сервис-дизайнера, дизайнера человека, который создает продукты, value proposition или стратегии. И, ну, ты, ты спрашиваешь, я как, как раз первая ассоциация, главное это слово практика культуры экспериментирования. Это вопрос про метрику, и я, не, я помню, я отдаю себе отчет в этом. Я, я сейчас скажу, как это связано с метрикой измерения клиентского опыта. <связывающие> наш опыт, наш опыт, и мы тоже очень несовершенны, наш опыт бизнеса и работы для бизнеса долгое время был связан с крупным бизнесом. <связывающие> и, естественно, у крупного бизнеса есть свой ритм. Он свой. <связывающие> Он свой. <связывающие> вот. Что, когда, в чем особенности, когда у меняем, улучшаем опыт клиента, у меняем, улучшаем продукты, меняем, улучшаем какой-то процесс, вот, пресловутое наше клиентское путешествие и прочее. В чем особенность у крупного бизнеса? Ведь все же очень сильно заняты. И а, для того, чтобы... Понятно, что есть бизнесы, которые уже ушли, ушли, ушли куда-то, но в обычной нормальной, хорошей ситуации все очень сильно заняты, все перегружены и не доходит времени и сил до вот этого анализа, вот сделать этот взгляд со стороны, посегментировать клиентов, покластеризовать, донастроить это путешествие, может быть, для некоторых кластеров и прочее. И как получается, что в крупном бизнесе, когда ты делаешь проект, часто даже сам выход команды к людям или анализ данных чис, числовых, какой-то правильная аналитика – это уже откровение. И даже как это, можно часто не применять какие-то сложные методы синтеза, Создание персоны, сторма даже какие-то методы топ-5 инсайтов, которые любит компания ИДЕО, уже работает. Потому что достаточно много вдохновения. И главное, есть работающий продукт, есть работающий бизнес. Уже очень много пота пролито на то, чтобы создать этот бизнес. И теперь мы просто улучшаем. улучшаем. К чему это приводит? К тому, что меньше драмы в таких проектах, потому что почти всегда гарантирован успех из многих более полутора десятков проектов трудно делая что-то по методу не сделать что-то правильно с чем связан новый опыт мы начали работать со стартапами и оказалось не так оказалось не так нельзя за это время настолько хорошо понять клиента чтобы создать конкурентный продукт и опыт работы со стартапами чему научил Нужно уметь быстро экспериментировать. И вот когда мы в этом потренировались, поглядели на некоторые наши проекты в корпоративном бизнесе, в крупном бизнесе и сказали, о боже, о ужас. Ведь некоторые вещи нужно и можно было бы делать гораздо быстрее. Я приведу пример. Я приведу пример. Например, что, мне кажется, и это часть практического инструмента, который мы сейчас переносим в корпоративный бизнес из стартапинга. В любом, проекте, в любом проекте, чего бы не касалось это улучшения, например, мы говорим об улучшении клиентского путешествия, опыта клиента, сервис. <свист> мы говорим, здорово. Вот мы сейчас в этот проект входим с какими-то предположениями. Давайте мы их все запишем. И команда выгружает все эти предположения. А потом как-то коварный ход. Говорим, здорово. Смотрите, <свист> <свист> вот все наши идеи, в каких мы уверены очень сильно, а в каких не очень сильно. Разбиваем на две таких части. А какие более важны, какие менее важны говорим, а можем мы теперь решиться назвать эти все вещи гипотезами? Хорошо, допустим, мы назвали это гипотезами. И там всегда получается такой интересный квадрат. Важные гипотезы, мало подтверждений. Есть два метода. Можем долго убеждать друг друга, да, как это, заказывать какое-то исследование или говорить, ну что ж, мы как-то не торопясь запустим всю новую систему чего-то. Вот пока численно не измерим, ничего делать не будем. Или, а да, у стартаперов же нету этого времени, там в принципе это невозможно. Или можно поставить вопрос по-другому. Мы хотим, допустим, протестировать, мы хотим выйти с новым продуктом. Можно ли хотя бы намек узнать, клиенты будут пользоваться этим или нет. Мы говорим, а давайте создадим эксперимент. Если это очень важная гипотеза, и может быть это шоу стопер, потому что если нет никакого интереса, так может останавливать, когда не страшно для дизайнера. Вот. Какой может быть эксперимент? Обычно все говорят, давайте позвоним клиенту и спросим. Вот вы будете за 3 доллара, или неважно, там, за 150 гривен это покупать, или, или. прекрасный метод, а давайте метод, который будет иметь более сильную доказательную так сказать, доказательство, более доказательную силу. Давайте хотя бы предложим ему продукт конкурента, наш существующий продукт, продукт-заменитель, и попросим проранжировать. Это сильнее? Ну, сильнее, здорово. А можем мы, и тут как-то говорим, вся группа «соберитесь силами», а можем мы сейчас в диджитал-платформе или в физическом нашем пространстве такой эксперимент поставить. Давайте сделаем макап продукта. Или напишем просто страничку этого value proposition и соберем, а, и, как будто он уже есть. Ничего еще нет. У вас есть только гипотеза, как будто он уже есть. И промеряем клики. И говорят, так продукта же нет. Нам надо все сделать. Нам нужен как минимум лендинг пейдж, договоренности со всеми партнерами, а, там, ну, не знаю, еще проверить с юристами все и, и так далее. Нет, нет, нет, нет. Речь о другом. Мы говорим, что этот продукт есть и меряем клики. Какие? Первый переход, что люди вообще нажали на какую-то кнопку, вы хотите это купить за столько -то. Второй переход, круто, что вы захотели это купить. Выберите сейчас, что вы хотите купить из трех вариантов. Следующий. Вы знаете, мы эту штуку еще только готовим, мы собираем интерес, нам очень, нам, нам очень хочется сделать для вас Поскольку вы одним из первых проявили интерес, вот вам скидка 30% только сегодня, только для вас, ради того, что вы это прошли, оставьте нам ваш email или номер кредитной карточки или что-то там, что, что приемлемо. И меряем конверсии на каждом этом этапе. Сколько нажала на кнопку, сколько на первую, кто выбрал, кто... Обычно, если, если, если команды таких экспериментов не проводили, они говорят, как это И что, не, будь, не будем неделями готовиться и, и измерять все, все численным как это, методом или закажем большое крутое исследование уважаемого агентства и все делаем. Говорим, вот можно же попробовать. Даст ли это стопроцентную гарантию? Нет. Но это, например, для такого эксперимента, как я описал, называется PreSail, это уже довольно сильная доказательная база. Теперь к метрикам. Я помню еще вопрос, на который я обещал. <смех> мне кажется, чего не хватает. <смех> не хватает метрик, не хватает метрик, которые бы, творческих метрик, я бы их так назвал, которые бы, кроме общепринятых, статичных в каком-то смысле, помогали бы быстро тестировать нужные нам, быстро, быстро тести тестировать нужные нам гипотезы. Например, возникла у нас гипотеза, что часть клиентов перестали нами пользоваться потому, что мы себя спрашиваем так. Как нам, какой эксперимент мы можем поставить, чтобы быстро это узнать? Всегда есть какой-то рейндж экспериментов. Мы говорим, глубинное интервью номер раз, да, какой-то нарисовать storyboard номер два, сделать, допустим, пресейл чего-то номер три, в сравнении с конкурентом номер четыре. Потом, как ученые, мы себя спрашиваем, для каждого из этих четырех экспериментов, какую метрику используем? Например, мы скажем, в интервью клиенты нам расскажут в 100% случаев историю о том, как они сейчас пользуются продуктом, и наше предположение о том, что для них важно подтвердиться 80% этих историй. Здорово. В случае сравнения с конкурентом, вот есть 4 опции, 4 конкурента, нас выберут как предпочитаемого поставщика или наше решение, допустим, в 50% случаев мы будем на втором или на первом месте. Вот метрика, да? А в случае с пресейлом, конверсия с вот этого общего экрана, где мы только прорекламировались и сказали, нажми на кнопку и будет чудо. Будет, допустим, не знаю, 15%, выберут из трех опций от общего числа 10% и оставят свой номер кредитной карточки 5%. И нас это удовлетворит. Эти метрики описаны где-то, так сказать, в стандартной литературе, что вот как это, тестируете, это, и будет вам счастье химилоядности лояльности. Скорее всего, нет, но если, и поэтому я их называю динамическими, да, творческими, но если это связано с конкретной какой-то гипотезой, которая у нас сейчас возникла, и мы можем быстро этот эксперимент построить, то да, я бы как эту историю хотел подытожить, вводил бы два типа метрик. Один, вообще-то, какое количество экспериментов мы способны ставить, как организация, разной чувствительности, как в UX-мире говорят, разной fidelity, low fidelity, high fidelity, разной доказательной силы. Слабый опрос в Viber с закрытыми вопросами до действительно тестирования чуть ли не живого продукта. Сколько экспериментов можем проводить как, как организация, сколько мы проводим вообще экспериментов, это одно. И второе, уже э, метрики в самих экспериментах, мы их выставляем или мы так, знаете, ну, пос, начнем, а там, а там получится. Угу. Вот из твоего длинного ответа два вопроса появились, уточняющих. Смотри, если мы говорим про глубинное интервью, тем клиентам, которых мы потеряли. И наша задача их сейчас вернуть. Что ты рекомендуешь спрашивать у клиента? для uh -huh. того, чтобы ну, максимально вовлечь его в и в пресейл, и в ответы на вопросы, и так, uh -huh. чтобы это было лаконично, и так, чтобы это было ненавязчиво, и максимально не нарваться на грубый комментарий в ответ от клиента. Uh -huh. Подозреваем потерю лояльности, да? Да. Этого клиента. Если говорить о глубинном интервью, если говорить о глубинном интервью, мой, мой наилучший опыт, и сколько я не изучаю теорию, все-таки я, я кручусь вокруг этого. Мы, ж, мы все знаем, да, как, как, так сказать, как исследователи исследователю. Есть, говорят, там есть пять принципиальных школ в качественных исследованиях. Одна из школ одна из школ это как раз школа, которая интервьюирует людей. И этот подход, его любят называть, мы так или иначе узнаем мнение. Мнение. Нет, вполне возможно, что это не есть то, что человек прямо делает, да, но мы узнаем мнение, мнение uh -huh. человека, когда мы задаем вопрос. Помните, есть классическая история, есть этот спор вечный. Вот этой школы как это, интервьюирующих и школы наблюдающих, и школы этнографов. Вот. И этнографы любят пенять интервьюирующим, я рассказываю известную историю, классическую, как один американский исследователь путешествовал по Штатам в, сразу после Второй мировой войны, получается, конец 40-х, начало 50-х, с китайской парой. китайской парой. И за время этого путешествия была работа определенная, и они параллельно ставили эксперимент один. Они остановились в более чем двух сотнях гостиниц. Более чем двух сотнях гостиниц остановились. А потом этот исследователь разос... да, только в двух гостиницах, или в двух или в трех из больше, чем двух сотен, и отказали э, им в ночлеге по расовым причинам, из-за расовой дискриминации. Потом они разослали, он разослал опросник в эти же самые 200 с лишним гостиниц. Вопросник с вопросами закрытыми и открытыми. Один из вопросов был о том, позволят ли они остановиться в своей гостинице китайской паре. Большинство гостиниц, больше 80%, ответили нет. Они сказали нет это прекрасная, это, это правдивая история классическая, в книжках описана, она как бы о чем, о чем говорит. Когда, так сказать, в реальной ситуации, когда у тебя включена эмпатия, вот живые люди перед тобой, ты их видишь, когда это живые деньги и так далее и тому подобное. Вот Какой-то реальный контекст. Люди ведут себя вот так, да, пускают, селят. А вы, когда им задают вопрос, они выражают свои отношения, свое отношение, свое мнение, и оно оказывается другое. Это так, этнографы, вот эта школа наблюдателей, этнографов, так сказать, оттрунивает над, над интерьерами. Теперь ты говоришь интервью. Что отвечают им интервьюры <свят> в этом диалоге? Они говорят, что безусловно, безусловно. Но тем не менее, тем не менее, выяснение отношения человека, выяснение мнения может быть разным. Может быть разным. Во-первых, во-первых, из него тоже можно много чего синтезировать. Раз. Второе. Есть вот этот наш любимый метод. Э, как это, да, Давайте попробуем же узнать все-таки, давайте услышим истории, потому что истории отражают то, что люди делают. Так что это была длинная преамбула, но я хотел как-то рассказать анекдот. Я просто смотрел на часы, время было для анекдота я бы по-прежнему по-прежнему в глубинном интервью, в тот момент, когда клиент уже когда вошел в зону доверия, можно с ним говорить, просил его рассказать об истории пользования. И делал бы более или менее значимые выводы на основании истории пользования. То есть я бы спрашивал о том, у вас есть вот такая-то задача, например, задача, задача, задача какая, вам нужно... Ничего не головы, ничего головы не приходит. Вам, вам, нужно, вам нужно купить что-то, да? вам нужно купить продукты. Вам нужно купить продукты. Расскажите, как вы сейчас эту задачу реализуете? Как, как вы, что вы делаете сейчас? И нам рассказывает клиент. Вы знаете, я сейчас, я сейчас, когда покупаю фрукты, я пишу в Viber, мне присылают фото. Я. Ну, вот это, uh -huh. вот это. Ага, здорово. Это, а можете сказать, когда последний раз вы это делали, Алена? Алена говорит. Ну, последний раз делала буквально позавчера. Здорово. А, Алена, если можете припомнить, а, а сколько как это... Когда вы начали это делать? Вы, ну, я уже не помню, ну, может быть, месяц или два я так уже делаю. А как часто? Ага, вот так. Здорово. А что вам в этом нравится? Я рассказываю, что нравится. Вот. А мы ритейл-магазин, в, в который перестали ходить. Что мы таким образом узнали? Оказывается, Алена, adopted, какой приняла какой-то новый совсем способ покупки. Мы говорим, а ритейл, вот, а, а, а, а, а как вы раньше, до карантина? Ну, до карантина я вот так. А, а, здорово, а вам это нравилось? Ну да, тогда нравилось, но теперь есть вот такие-то барьеры. Что мы таким образом выясняем? В принципе, выясняем, что же поменялось. Выясняем, поменялось. Но выясняем не из, так сказать, просто мнения человека, а из опыта истории. Так что короткий ответ получается, я бы по-прежнему спрашивал историю. Mm -hmm. идеально, было бы, идеально было бы, конечно, кроме истории и понаблюдать. И я не зря добавил вот этот э, спор, так сказать, этнографов и интервьюеров, потому что есть вещи, которые... Нам даже и не рассказывают, не расскажут в истории, потому что люди вообще-то и не фиксируются на таких маленьких деталях. Еще вопрос к тебе из прошлого ответа. Как бы я угу. вижу, что ты работаешь и со стартапами, и ты работаешь с угу. такими устойчивыми брендами, Чисто. которые, ну, по факту не гибкие к изменениям, а если и становятся гибкими, то иногда это уже бывает угу. поздно, или это очень так, очень э, э, долго длится. Да? Скажи, да. вот есть ли какие-то может быть способы, рекомендации, как большой компании привить культуру стартапа или культуру быстрого проб и ошибок назовем это так uh -huh. крутой вопрос очень uh -huh. Uh -huh. ответ непростой uh -huh. ответ не uh -huh. и... ну, слишком много знал я. Uh -huh. <laughs> Но, хорошо, я соберусь с духом и скажу <laughs> в общем это не просто с моей точки зрения а прививание прививание этой культуры если ответить коротко на этот вопрос, я бы сказал так. Вообще-то без цели ничего не будет. Mm -hmm. Без цели ничего не будет. Наверное, цель не бывает без горящей, платформы. без горящей платформы. Здесь есть, в принципе, некий шорткат. Так или иначе, если среди нашей аудитории вот есть те люди, которые бы хотели этого, да, вот этой культуры, так или иначе, они могут апеллировать к теме дизрапшина. Трудно найти какую-то отрасль, которая не была бы под риском того, что произойдут какие-то кардинальные изменения в окружающей среде и вообще-то бизнес станет другим. При желании это можно гуглить. Есть температура дизруппшона по отраслям. И там, например, финтех лидирует, страховые компании, здравоохранение и так далее и тому подобное. Ну, практически все под риском дизруппшона. Вот это как раз... Вот эта тема, которую мы обсуждаем, да, те вопросы, которые ты задаешь, как, что изменилось в связи с карантином и всем остальным, это как раз пример дизрапшина. То есть практически каждый из нас первая остановка и сказать, смотрите, коллеги, уважаемые, друзья, мы же можем быть дизрапшиной. Есть всегда примеры, когда рядом кто-то нас обогнал. Mm -hmm. Это платформа. Потом второе, все-таки по-хорошему, неплохо бы назвать цель что за цель что за цель так или иначе мы говорим нам же не просто нужна культура есть потрясающий материал такой мы можем дать его в линках Называется «Как построить успешный театр инноваций?». Над этой темой иронизируют уже, уже многие. И там много шуток таких, как это «съездите в Силиконовую долину, сделайте один день в офисе, когда все ходят в джинсах, и говорят, не подходи ко мне с работы я занимаюсь инновацией». Вот, это, разрешите, скажите всем, что можно ошибаться, и так далее, и тому подобное. Да. заведите акселератор свой обязательно, там еще что-то есть, несколько других шуток. Так вот, теперь возвращаясь к цели, чтобы это не было театром инноваций, не просто театром такого рестейкинга, цель должна быть, цель должна быть реалистичной, потому что одно дело, когда мы говорим, вы знаете, у нас есть амбиции, силы, вдохновения прямо сейчас чем-то таким заняться, чтобы самим задизраптить, или нашу отрасль в Украине, или, э, по крайней да, нашу отрасль в Украине. Или мы можем сказать, знаете, нет, это много, чересчур, но э, мы хотим сами себя задезраптить, мы хотим выйти как на какой-то новый уровень, научиться делать что-то, что мы раньше не делали. Или мы можем сказать, знаете, у нас скромная такая вполне рабочая цель, и это нам тоже уже нужно, мы хотим создавать инкрементальные инновации. Просто научиться хорошие, правильные вещи. Вот находить... Мы будем самыми экономными бегунами. Мы будем смотреть на рынок, кто из наших конкурентов, и вдохновляться примером, из других отраслей, где уже есть что-то, как стартаперы говорят, трекшн, у них есть свои слова. Вот где видим трекшн, где видим, что рынок за этим пошел, а мы научились быстро копировать. Инкрементальные инновации. Это цель наша. Потом мы говорим, здорово, если есть горящая платформа, есть цель реалистичная. И понимание, я, я намекаю на то, что это должно быть как-то, в общем, сверху, сильно, сильно сверху компании, это должно быть принято и принято как цель. Потом в каком-то смысле технические вопросы, но без которых не сработает. Следующий вопрос – это подход. Когда есть платформа, цель, должен быть подход. Mm -hmm. Пример подхода. Пример подхода. Одно дело, когда мы говорим, у нас любая IT-разработка, IT это по определению водопад, бутерфол, ТЗ и все страшное, что с этим связано. Или мы говорим, ну, мы хотим, нам надо быстрее. Мы, же, мы говорим, например, мы круто копируем, нам mm -hmm. нужно быстрее, поэтому нам нужно, и я не хочу эти все слова повторять, да, скрам, комбан и так далее. Вот для... для... Например, фазы девелопмента, инновации, нам нужны какие-то более быстрые подходы во внедрении. Хорошо, здорово. А подход для придумывания, какой мы будем использовать? Как начальник сказал, или мы все-таки будем учиться придумывать творчески? Тоже нужен подход определенный. А мы дизайн вообще будем делать? Вот мы придумали какую-то идею, мы как сразу скрам и побежали, или немножко подумаем, а что же нужно клиентам? Ага, круто, дизайн мышления или сервис дизайн работает как подход. А, допустим, все круто прошло, мы использовали фреймворк бизнес-модель канвас или 10 типов инноваций, чтобы придумать идею. С помощью дизайн мышления мы задизайнили, С помощью скрама мы задевелопили, давили до пилота и бросили. Или все-таки, или все-таки у нас есть хорошая культура проект-менеджмента или change-менеджмента, которая говорит Сейчас мы разберемся сначала с интересами всех стейкхолдеров и доведем это дело до конца. Это поддержка на этапе коммерциализации. А если у нас культура, как выводить вообще проекты из, из игры или продукты из игры, это все про слово подход. Нужно с ним про него договориться. Потому что без, без правильного подхода вот этой все не будет темы общей, не сложится это дело. Нельзя создавать хороший эксперимент. Если мы, не, так сказать, не знаем вообще, как экспериментировать. Это часть дизайн мышления. Третье. Платформа, цель, подход. Какой будем использовать? Четвертое. Теперь, теперь обычно быстрее. Организация. Есть штатные экспериментаторы, и обязательно должен быть бизнес, иначе это все не подружит. И обязательно штатный заказчик. Пятое. Им нужны ресурсы какие-то да, может быть MVP, полноценный какой-то интеграции с поставщиком будет стоить 100 тысяч долларов, а можем ли мы провести эксперимент за 1000 гривен или за 10 тысяч гривен, но это тысячи или 10 тысяч должны быть. Компетенции. Эта команда должна уметь этими подходами владеть. И что осталось? Платформа, цель, подход, организация, компетенции – Ресурсы шесть. Седьмое, вспомнил, метрики кипяй. Метрики кипяй. Если не будет метрик, не сработает. Должны быть метрики о том, сколько у вас идей в проработке, сколько времени длится проект, может быть очень важная метрика, что он, если это инновация, то это, знаете, не forever, а действительно управляемая инновация, допустим. Мы доводим идею, или принимаем, или выбрасываем, допустим, за, за месяц. Вот наша цель. Метрики и наконец должны быть KPI и инсентивы команды. Потому что если это просто такая факультативная работа, то мы. Кажется, красиво получилось 7. Платформа, цель, подход, организация, компетенции, ресурсы и метрики KPI. Да. Есть, я, в общем, при... я верю в целостную историю в этом смысле. Давай про подходы голоса бренда и голоса клиента поговорим. Uh -huh какая информация о бренде сегодня ну, нужно создавать чтобы была ценность у клиента об этом бренде что он должен говорить что он должен нести uh -huh. Uh -huh. Я, я должен начать думать вслух. Давай мы, мы как раз здесь для да. того, чтобы мы думали, да? Думаем вслух, да, думаем вслух. Что нам дано? Как сказать, бренд ⁇ это набор обещаний, исполняемых во времени. Получается, нужно исполнять свои обещания. Нужно исполнять свои обещания. Вот он вопрос, прекрасно. То есть, что есть наше обещание и как нужно менять их сейчас? Да, наше обещание. Потому что, круто, Ален, прекрасный вопрос, вообще, врубаюсь. То есть получается, что мы в ту эпоху обещали что-то одно, да, и вполне возможно, что у нашего клиента возникает вопрос, а, а вы продолжаете поддерживать и выполнять то обещание? Вот у меня сейчас складывается, например, многие интернет-магазины пишут, мы продолжаем, да, мы доставляем, у нас бесконтактная, и так далее, вот оно, да получается, что они как раз адресовали вот эту боль, сомнение э, том, будет ли это обещание исполняться. Здорово. Я никогда не думал об этом. Так, Круто. Может быть, одну бы вещь добавил еще к этому. То есть продолжаете ли вы исполнять ваши обещания? И второе, э, как-то продолжаете ли вы развиваться? Или вы в, вот в этом режиме сохранения энергии и может просто у меня есть подозрение, не как у исследователя, но подозрение лично, как у клиента, что, может быть, может быть, некоторые из клиентов начинают смотреть по сторонам, когда, ну, понятно, они начинают сомневаться, что мой партнер, вот этот поставщик, как-то выживет, да, а развитие все-таки это признак. Я бы, мне кажется, было бы круто из области мечтаний, если бы чудо было возможно, показывать вот в этих обещаниях и развития. Вот. Давай еще про каналы коммуникации с тобой. Ага. В принципе, мы уже сегодня с тобой затронули тему, что дигитализировать можно абсолютно все, а, но сегодня еще есть такая более ага. острая тема по социальным сетям, а где же присутствовать бренду? Ага. И, знаешь, есть такая нашумевшая китайская соцсеть TikTok, которая ага. воспринимается как молодежная соцсеть с абсолютно неинтеллектуальным контентом и да. И тем не менее, в феврале месяце, когда я Андрея Федорова задала вопрос, что же будет с ТикТоком, он ага. говорит, он станет второй соцсетью. Угу, у говорит, у я от этого ужасаюсь, и тем не менее, как ты считаешь, насколько это нужная соцсеть, где сегодня нужно быть брендом, и кому нужно там быть? Угу. Мне кажется, я как это, не, не придавая клятвы исследователя, не смогу ответить на этот вопрос. Он очень, очень, мне кажется, сегментирован бы, должен быть. Может быть, это и, и, это и есть ответ. Может быть, это и есть ответ. Все-таки, по-моему, это очень сложно. как сложное, в каком-то смысле сложно. Здесь есть вызов очень интересный. Наблюдение есть какое можно я, я в каком-то смысле хочу вопрос задать тебе, да, вам. Как вот вы ощутили отношение к э, вебинарам разным и вообще представлению чего-то в, э, в онлайн-формате? Вот как, как это было вначале, потом? Можешь рассказать? Могу рассказать. Видишь, да. ты возвращаешь меня к исследованию и к историям. Да, а, на самом деле мы очень скептически относились к онлайну. Uh -huh и всегда, скажем так, топили не самое литературное слово, но очень понятно описывает uh -huh. наши отношения. Мы были за офлайн, потому что считали, что атмосфера, среда, которую мы создаем, uh -huh. это самая лучшая среда, которая может способствовать изменениям и поиску решений, управленческих решений, управленческих задач. Uh -huh. И там первые две недели карантина мы, естественно, тоже саботировали и не понимали сами. Мы думали, что это быстро, что uh -huh. ну, вот сейчас, 1 мая, там, 1 апреля, мы должны были выйти после первого uh -huh. карантина, мы выйдем, и все вернется на круги своя, uh -huh. да, собственно, но когда наши клиенты из крупных компаний сказали, что нет, это всерьез и надолго, и у нас уже как бы стоит запрет там и на мероприятие до середины лета, и у нас уже как бы глобальный офис рассматривает, что пандемия будет до конца года, мы всерьез задумали, что, наверное, стоит уже uh -huh. выходить в онлайн. Да? И первое, uh -huh. что мы сделали, естественно, мы сделали наши толки эфиры, но они были по people management, потому что uh -huh. как раз в эпицентре всех событий оказался HR, который не понимал, как трансформировать корпоративную культуру, что сделать с командами, какие KPI должны появиться у сотрудников на удаленной работе. Uh -huh. и, и вот первый наш эфир, он был с Натальей Кади по эмоциональному uh -huh. состоянию сотрудников, эмоциональному uh -huh. интеллекту и как э, отследить настрой людей и, собственно, после первого эфира как мы почувствовали, что оно сработало и зашло, у нас люди очень многие написали потом и в личных сообщениях, и в мессенджерах, и в соцсетях, что для них такой эфир это стал некой там uh -huh. каплей теплого молока в кофе или глотком свежего воздуха, и самое главное понимание, что они не одни были в такой ситуации, и эфир за эфиром мы продолжали получать обратную связь, что это важно, ценно. И таким образом мы пока провели первую нашу онлайн-конференцию полноценную. Мы успели uh -huh. провести более 20 эфиров, которые ну, для нас это был такой как проект. Uh -huh. Он был абсолютно некоммерческий, он был больше поддерживающий коммуникационный, волонтерский, скажем так. Но uh -huh. он помог оставаться, оставаться на слуху у клиентов. И этот проект помог нашим клиентам получить очень много полезных инструментов. Именно поэтому мы из Customer Experience тоже решили продолжать, uh -huh. потому uh -huh. что следующее, когда сохранили команды и определили, кто остается, не остается, стал вопрос, а как теперь вернуть тех клиентов, которые были, как теперь сделать клиентский сервис, чтобы... Ну, потому что клиентский сервис — это же всегда про будущее, да? Uh -huh. вот, что сделать для того, чтобы э, устойчиво расти даже в той ситуации, в которой мы есть, принятие того, что мы находимся там, в фазовом переходе экономики, и нужно ну, как бы, нужно принимать эту ситуацию, что она действительно надолго, и учиться зарабатывать здесь и сейчас в той реальности, в новой, которой мы оказались. Uh -huh. Вот, собственно, так мы и определили важность и ценность нашего перехода в онлайн, когда мы получали обратную связь от наших клиентов. Да? Uh -huh. Ален, а как клиенты? Вот, вы получается, у вас динамика была, и я так вижу, что в этой динамике, если я правильно услышал, вы, вы на подъеме как раз. Вы считаете, окей, вы как это... Я кажу-то с украинской мовы embrace the change. <свят> а, вот, и вы его как это приняли, обняли и как это с ним идете. Используете это как возможность. А, а вот клиенты, их отношение к онлайну, в нем была какая-то динамика, есть? Вот вы как-то наблюдали или... Конечно, никак? была. У нас ага. до сих пор остаются клиенты, которые считают, что угу. онлайн неэффективен. У, -у, -у. У нас а, одна группа клиентов, разделились клиенты, одни говорят, что У -у -у. онлайн – это круто, да? Другие говорят, что здорово, что есть вы с онлайном, потому что вы максимально быстро отреагировали на изменения рынка, и мы вместе с вами, потому что можем, что сегодняшняя там, задача у HR-команд стоит, в том числе обучать uh -huh. и топ-менеджеров, и руководителей среднего звена, опять-таки в той же реальности, в которой ты находишься сейчас. И для кого-то, как бы это сейчас ни звучало, немножко... Э Грубо, да, но мы uh -huh. становимся для компании галочкой, которая uh -huh. закрывает KPI по обучению персонала в онлайне. А так как мы uh -huh. первопроходцы в этом, мы еще и смогли показать, uh -huh. как ты правильно сказал, бенчмарк рынку, что сегодня и в онлайне можно давать uh -huh. Uh -huh. качественный контент, глубину контента предметов. Uh -huh экспертизы, то, собственно, мы получили своих амбассадоров бренда. Uh -huh. Есть те, которые как бы до конца года просто умножили две графы статьи бюджетов на ноль, uh -huh. это командировочные бюджеты и образовательные uh -huh. бюджеты в ожидании лучших времен. Я считаю, что такие клиенты, они сейчас находятся в самом проигрышном положении, uh -huh. и они окажутся через полгода, ну как бы рынок покажет, продиктует. Uh -huh. Получается, что и у клиентов, во-первых, они покластеризовались как-то, да, их можно там разобрать на какие-то группы, и внутри я слышу, что эм, вот у них есть разные отношения. А я теперь как исследователь, я тоже я подумал, подумал, использовался паузой, подумал, тоже я слышал и думал. Я слышал пару историй от коллег, они в другой отрасли, чем вы больше в те неважно, они в специфической отрасли обучения, скажем так. И они говорили, вначале мы думали, что мы вообще закрываемся, потом мы начали вести все в онлайне, и у нас просто было какое-то безумное количество участников. Потом мы увидели, что были онлайн-ивенты, причем чуть ли не бесплатные, мы не смогли собрать туда людей. При том, что вообще-то контент бы там был, но говорит, такое ощущение, что люди устали уже, они уже сходили на все вебинары, на все остальное и так далее, как это нет сил, хотят живого общения, но они на этом не остановились и говорят, а потом мы, в принципе, нашли такой кластер сегментов, которые в онлайне хотят, но, в общем, мы смогли понять, чего им в онлайне не хватало. Да, допустим, им не хватало того-то и того-то. В одном из онлайнов им не хватало двусторонней, двусторонней связи. Говорят, все очень круто, все замечательно. Допустим, мы можем ответить на вопросы и так далее, а, а мы хотели бы еще чего-то, еще чего-то. И они стали для них что-то делать. И, и тогда опять, как это всплеск интереса, и я хотел эти истории, получается, которые ты рассказал, и вот эту использовать для ответа на вопрос про... Про голос клиента. Про, да, про голос клиента и про social media. Кажет, кажется, если, если правильно, вот эти наши впечатления, то кажется, там просто такая динамика большая. Что нужно уметь как-то очень-очень на нее реагировать быстро. Потому что можно себе представить: да, если бы мы остановились в точке 0, мы бы сказали: ну все, закрываем, никакого онлайна. Или, например, когда на пике интереса к онлайну мы сказали, боже, вкладываем в онлайн вот столько, потому что огромный интерес. Или когда он упал, пошел на спад, сказали, кажется, все. А выходит, что нужно быстро измерять и все-таки искать, этот, создавать, короче говоря, продукт. В зависимости тоже от, от того, как меняются вот эти ощущения у наших клиентов. Банально прозвучало, но кажется, ну, как делать. Давай о а важном. Вот в завершении uh -huh. мы практически уже час с тобой разговариваем. Мне очень, ну, это очень круто, глубоко размышляешь, есть uh -huh. над чем задуматься. И самое важное ценное, что хотелось бы услышать, а как сегодня заработать uh -huh. на сервисе? Uh -huh. Как удерживать баланс между интересами бизнеса uh -huh. и интересами клиента? да. Uh -huh. Мне хотелось бы ответить неожиданно, оригинально, как это, как тост. Давай. О, оригинально для меня. Как это? Давайте покривим же зато. Мне кажется, в общем, я не верю в инновацию, которая может быть успешной, когда адресует только интересы бизнеса или только интересы клиента по-моему, это провал, какая-то очень живущая вещь, или монополия, но тогда не актуален наш весь разговор. Ну, сегодня актуал. срок жизни монополии очень сильно сократился. Если вот. раньше Volvo 242 была очень много лет самой безопасной машиной, то сегодня, к сожалению, срок действия uh -huh. монополии очень-очень короткий, потому что мы сегодня об этом уже говорили, все, что можно скопировать, скопируется и повторяется. Да? Круто, прекрасный пример, прекрасный пример. Получается, если Вольво замедлился и сказал себе, где-то где мы жертвуем интересом опыта клиентского, то сразу же его бы обогнали. А если нет, если нет, я слыхал несколько историй случайно. Так У меня есть пару друзей, у которых есть эта машина, этого бренда. И то, что они рассказывают на уровне как раз вот такого клиентского вовлечения, это просто что-то. Особенно про их сервис. Вот я вспомнил, как это, как у Булгакова, если помните, как это он говорит: один мой друг, но это действительно один мой друг. Один мой друг каждый раз, когда приезжает в их автосервис, автостанцию. Я, в общем, я знаю, я знаю, что он на автосервисе, потому что он мне присылает истории каждый раз. Вот когда там, я, я уже знаю, с какой регулярностью ТО происходит у машины, крайней мере, <свят> <свят> Потому что он каждый раз мне присылает истории. Он говорит, я приехал, кроме всех обычных замечательных историй, что очень вежлив и так далее, пришел, когда второй или третий раз приехал, ко мне вышел, у меня только один клиентский менеджер, он, мне его представили, он один ведет мою машину. Человек, который работает с ней, не просто сотрудник бэк-офиса или фронт-офиса. Uh -huh. Он вышел ко мне в очередной раз и сказал, я помню, в прошлый раз вам нужно было поработать, вам нужно была отдельная переговорка. В этот раз точно так же или нет? Я так понял, что этот мой друг никогда не принесет эту машину. Теперь... Получается, как... к чему мы приходим? Методом этого умственного исследования опережать, да? А короткий ответ — опережать. Нужно создавать вот такой опыт, который опережает других и, и вызывает вот этот вот восторг, вот это эмоциональное. Он, он функционален, это не просто мне подарили цветы, хотя и это тоже приятно, вот, а он функционален и, и, и приятно. Я бы так и не Напоследок, скажи, пожалуйста, что порекомендуешь почитать, какие книги, какие подкасты, чтобы улучшить X-дизайн в компаниях тех участников, которые нас сегодня с тобой слушают? Я бы посоветовал, я буду тогда в разговора, да, о чем говорит, чем увлекаюсь сейчас сам. Две книжки. Одна для генерации крутых идей или бизнес-моделей. Эта книжка называется «Ten Types of Innovation». <coughs> это группа Доблин, их недавно приобрел, правильно помню, с Делойт. А вторая книжка, ну, это для чего книжка хороша? Она хороша для стратегии если компания хочет переизобрести себя и создать конкурентную стратегию. Мы работаем в этом фреймворке. Один из... А вторая книга очень практическая, супер практическая, если не на уровне стратегии, а на уровне практики, как раз про технику экспериментирования. Известная всем группа, которой Александр Асторвалди работает, Strategizer все знают э, их бизнес модель Canvas или Proposition Canvas книжки, они написали очередную книжку, она называется Testing Business Ideas. Угу. Testing Business Ideas, это вот в их подворке, в том же их формате, в таком широком, кажется, третья или четвертая книга. Круто, пишем С... стратегию, идем тестить. Аминь. Друзья, сегодня с нами, Андрей, я хочу тебя очень сильно поблагодарить на самом деле, потому что ты очень глубоко уходил в ответ и даже мыслил вместе с нами в прямом эфире, и это еще больше делает ценными, важными такие встречи, даже если они у нас все еще проходят в онлайне, но мы искренне готовимся и знаем, что у нас уже есть такая возможность встретиться в оффлайне 18 сентября на нашей уже девятой ежегодной Customer Experience Management Conference, мы приглашаем тебя, и, конечно, те, кто сегодня с нами, мы тоже будем рады видеть вас на нашей встрече. Спасибо тебе большое. Если да. ты хочешь что-то еще добавить, скажи, вдруг я тебя что-то не спросила. Я хочу поблагодарить, и я хочу задать вопрос. Если, возможно, получить будет ответ, я хочу спросить тебя, я хочу спросить аудиторию. Что бизнес ожидает от людей, от таких вот партнеров, сервис-дизайнеров, бизнес-дизайнеров? Чего, что, чтобы бизнес, в чем бизнесу нужна поддержка? Что, чего не хватает вот в таких людях, как мы? И что наоборот радует? В общем, Jobs, Pains и Gains. Что бы хотели, для, для чего применить? Чего не хватает в нас и что радует. Вот. Знаешь, у меня есть очень просто. Я всегда говорю: я желаю, чтобы у моих клиентов было все хорошо, а у меня, как <яр crime>. у клиентов. Знаешь, как в иронии судьбы с легких в последней да, части. Да, да, да, То есть, да, в принципе, мне не хватает только того, чтобы у моих клиентов все было хорошо. <Яр> Ясно. Я прочитал. В общем, я прочитал так, вы, как это, дизайнеры, помогите мне сделать так, чтобы у моих клиентов было хорошо. Вот, вот моя задача. И все, что вы можете на этом пути сделать, правильно понял? Ну, может быть и так, да. да. Потому что Я бы хотел понять, как нам улучшать нашу работу. Вот, вот в, этом, в этом мой вопрос. Если, может быть, ауди... нас коллеги, у нас коллеги, аудитория. Еще, да, еще нас да. Нет, не отключились, ребят. Если кто-то готов ответить на вопрос Андрея, будем рады вашим комментариям в чате. Я прямо здесь его сейчас адресую. Либо же вы можете продолжить с нами коммуникацию, либо в прямом, в прямом взаимодействии с Андреем. Через Андрей, где тебе удобнее писать? В Facebook? Видны? найдут, в да, Фейсбуке вполне. В Фейсбуке смело можно писать Андрею, либо же на нашей корпоративной странице, как групп, премиум бизнес-эвент. Мы всегда рады вашим вопросам, вашим комментариям и вашим пожеланиям, которые мы сможем обсудить для улучшения нашей работы и улучшения сервис-дизайна. Спасибо тебе большое за эфир, спасибо, спасибо кто был с нами, вот пишет тебе еще Елена тоже, спасибо за эфир, и до встречи в новых эфирах Live Talk Customer Experience Management. Всем прекрасного вечера. Спасибо. Спасибо большое всем.